Всем привет, ребят, я играю в игру Castle Story, продолжаем режим конквест. Так, а я же здесь надела ему. Вот, продолжаем режим конквест, я здесь немножко доделаю оборону, а, вот этими пеньками, чтобы каменные человечки, они бегали здесь такими рядами, и в это время, пока они здесь плутают, а варды их будут разбивать. Вот, и готовлюсь, готовлюсь, здесь у меня уже есть, да, такая штука. Наверное, сделаем еще одну. На всякий случай сделаем пару светильников. Кстати говоря, здесь там мне их... А, здесь я могу их ниже сделать. Поставить здесь, здесь. А может не здесь, здесь, а на складах осветить. Тут и так бринстоун, в принципе, светит. Ну да. Здесь одной лампочки хватает света Здесь в принципе ну, Можно тоже Поставить куда нибудь вот сюда тогда Одну И куда нибудь сюда тогда одну Так Варду я не знаю нужны варды мне еще или нет Один два три О они заняли Они заняли этот кристалл все таки Тогда предлагаю его отжать, отжать этот кристалл, и мне нужно сколько? 1, 2, 3 получается, мне нужно 1, 2, 3, ой, не там, <с> не, не там делаю, 1, 2, 3, железо есть, давай-ка железные слитки наверное, сюда перекинем. вот сюда. опять они в приоритете, вот на эти пеньки у них почему-то какой-то приоритет, они здесь не делают у меня ничего. Кто-то у меня еще появился. и Кто? Розалин. Или Розалин, наверное. Так, кто свободный? Давай соберем, чтобы камушки у меня появились. И достроим здесь уже стенку. Ой, и второй пришел. Ага, ну тогда не все обратно. <с> <с> Они сами без меня тут. А, не-не, стой-стой-стой. Стой, тут еще маленький кусочек оказывается есть. Надо было тут две статуи поставить. Можно, кстати, склады увеличить сюда. Ну, вдруг пригодятся. Хотя вроде как пока необходимости в этом нету, Но я сделаю. И мы вот здесь, наверное, разровняем все. Вот так вот. Так, фиолетовые варды у меня есть. Куда-то их переложить, наверное. Вот сюда поближе я их переложу. Не знаю, зачем просто мне так захотелось. Дудок, это он мне? Так, хорошо. Здесь они почти доделали с пеньками, что им надо. А, я не успел. Я не успел поставить, они уже все распилили. Собственно, вот здесь эти две штуки. Вот так вот сделаю. Чтобы они прямо там пилили. А здесь как раз уберу я эту штуку. Ну да, в принципе, одной лестницы хватит. Просто сейчас подумал, что еще можно здесь сделать. Так. Но раз они заняли тот кристалл, а я его отжимать пойду. Так. Если я оборону делаю с этой стороны, тогда имеет смысл по порядку идти вот этот кристалл, потом вот этот кристалл и следующий кристалл. Может быть, мне тогда там варды поставить? Я обычно подкапываю под низ, под кристалл, и закидываю туда закидываю туда фиолетовый кристалл. А если я их просто под землю, да, зарою кристалл. Вернее, если я его на земле оставлю, они его разобьют и захватят кристалл. Если я его под землю закопаю, они прокопаются под землю, его разобьют. Но, я тут для себя такую штуку обнаружил. Если я прорываюсь вниз, под землей, рою под кристалл. И ставлю этот кристалл под кристалл. Ну, то есть эту варду фиолетового под кристалл, они ее не трогают. И захватить они не могут. Вот. Но если я пойду отсюда. Вот так вот сюда, потом туда. Если сил хватит. То, в принципе, мне, наверное, фиолетового варду-то и можно особо и не прятать. Не знаю, даже. Давай попробуем. Так, я вообще сохранюсь, наверное. Хотя, вообще, ладно, не буду сохраняться, как есть. Будем, как есть, сейчас играть. Разобьют, так разобьют. Так, ты сюда? Зачем ты сюда? Наоборот, вы отсюда. Собираемся все, ребятки. Ты тут вроде как не занят, давай сюда. Ты тоже сюда. Нужен был, один заводила. А, ты лучника у меня уже взял, ну ладно. Эту штуку, кстати, убру. Убру, <laughs> уберу. Хотел сказать, а сказал убру. Ладно. Тут как-то со стеной камень, да, сливается. Можно, в принципе, еще слитков, наверное, тогда наделать. Так... Что у меня тут еще? Кто у меня тут? Стой! Кито, говорит. Вот тебе и сито. Он закинул, молодец. А сколько у меня лучников? 8. 8 лучников, 2 мечника. Так, это 10. Значит, двое у меня здесь. Один, пускай работает на базе. Скажем так, а ты будешь заводила, иди сюда. А, они тогда медленно бежать будут, если я так сделаю. Так-то бы, конечно, хотя бы одного мечника возле двери оставить не, не помешало бы. Стой, а может мага с хилкой сделать? Давай, ты, наверное, сюда тогда. По крайней мере, пока стой здесь. Сделаем одного мага. На него надо одно стекло. Две ткани. Так, две ткани. Трава у меня вроде была еще. Не знаю, хватит или нет. Стекло мы сейчас сделаем. Так, стекло мы сейчас сделаем. Минус один лучник тогда. Даже не знаю, нужен мне, не нужен. А, вот это дело мы все убираем. Это дело мы все убираем. Здесь у меня не хватило двух варт, я так понимаю. Убираем. Так, а вообще, в принципе, я у них все задания убрал, кроме вот этого. Тоже убираем. Вот. Заданий у них больше нету. И чувак на складе-то мне тогда как бы не нужен на базе, получается. Я лучше одного здесь оставлю на охрану. Тогда ты иди сюда. Дундук. Дундук. Рано, я наверное, их вывел пока. С другой стороны, с маленьким кристаллом возможно не справиться без мага. Так стоп, они сами вышли. На ну, возрождались там все на стену. Надо, наверное, еще сделать. А, мечников тогда пару сделаю. Железо позволяет. Ну, как-то так, скажем, перестраховывайся, что ли. Тебе что, места не хватило? Залезай. И как они через одну клетку так стали прикольно, за вардами. Он у меня не выбежал, пока я положу. Это и все, что ли? Нет, еще идут. Это я только до сюда дошел, они стали плодиться, значит, здесь и здесь. Если бы я сюда пошел на этот кристалл, соответственно, с того тоже прибежали бы. Надо так понимать. Тогда мне нужно их, наверное, повыманивать. Маг готов. Нужно их повыманивать. Иди сюда. Сюда иди. Там есть кому. Так, маг. Uh, как тебя поменять? А вот. Мак, ты будешь хилкой. А ты давай выманивай. Давай, наверное, сразу с этого кристалла повыманиваем. Лишь бы сзади сейчас не наплодились бы я убежать могу беги беги это я там серьезного чувака какого-то разбудил прям серьезного бегом беги где он это какой-то маленький прибежал он меня обманул или он на меня забил так то есть он вылез там охранять кристалл я так понимаю тот чувак он стреляющий плюс он еще спавнит мелких вокруг себя это шуршат шуршат давай давай давай сюда ой он там спавнил. Так, надо режим камеры поменять. Тогда я смогу наблюдать за всеми. За всеми наблюдать смогу. Ну как наблюдать? В поле видимости. Я имею в виду камера, дальше отдаляться будет. О, идет. Это не тот. Это просто большой. Он не стреляющий. Слушай, сделал оборону с этой стороны, а выманиваю и Как-то неправильно делаю. Надо тогда доделывать. Сейчас, конечно, не справятся. У меня лучников много, но все-таки я бы доделал здесь с этой стороны еще такую штуку. Вот это баг. Кстати, по поводу бага я здесь лишний сделал высоту. квадратика где-то бьет стенку опять почему он вот так в несколько рядов строит когда вид сверху делаешь? непонятно Вот ведь делат. Не знаю, есть ли смысл столько пеньков ставить. Вообще как бы. Но я поставлю. Я поставлю. Для этого мне надо, наверное, пока освободить вот этих чуваков. Всех. От луков. Заспаунить еще один у нас. Наплодился кто-то там. И кто? Босс. О, у нас босс появился, ребят. Появился босс. Хорошо, давай тогда здесь подметем. Подметем, чтобы здесь лишнего мусора не было. Так, вы у меня тут не влезли на стойку сюда тогда. Не понял. А, он мне сюда меч положил. Зачем? Вот у тебя стойка с мечами. Так, ладно. Я думаю, варды справятся с хилками. С другой стороны. Давай лучше с той стороны повыманим, потому что здесь у меня строители будут бегать. Ну вот, видите, как это работает, да? Хотя, чуваки, бывает, просто перепрыгивают через эти бруски. Так. Плохо, что стемнело. Не вовремя. О, возродились. Там даже два стреляющих, но они не хотят за мной никак бежать. Это не очень хорошо. Вот Это ты куда тебя понесло-то? Иди-ка сюда. Зачем ты туда побежал? Да вы что творите-то? Тут кто-то где-то видно деревья повалил что-ли, и они начинают бегать за деревьями. А если они начинают бегать за деревьями, значит у них нету леса. Надо им сделать, чтобы они здесь нарубили, иначе они начнут туда к врагам бегать. О, сколько тут прохлаждаются. Чуваков-то у меня. Давай, наверное, вот так вот сразу побольше. не прохлаждались. Так, здесь все нормально, справляются. Тут бы еще траву убрать отсюда. Место на складах есть. Я предлагаю здесь подвыровнять, раз уж им заняться нечем. Так, дожди как у меня так поставилось. Вот ровненько, да? кстати у меня еще немножко осталось 8 штук я предлагаю от нее избавиться чтобы она место на слайде не занимала побежали копать а да они здесь заодно выровняют у меня это место. Я просто надеялся, что я этих стреляющих выманю сюда, разобью их здесь у стены и буду потихоньку истощать кристаллы, но не получилось, не тут-то было. Они там стоят и ждут, поэтому без потерь у нас не обойдется. И может быть даже еще одного мага сделать с хилкой? Поможет ли он? Просто вот эти здоровые, они бьют мечника, мечник отлетает в сторону и тут вообще можно улететь с карты запросто. Он как-нибудь ударит его так, что тот бас И вот сюда улетит, и все Так, давай, наверное, здесь мы приоритет сделаем Чтобы они по-быстрому тут прибрались Тебя я, наверное, пока тогда отпущу Так, маг, маг, Все-таки сделаю еще одного мага У меня нет стойки, да, лишней давай здесь поставим тогда, что ли. Что нам надо? Значит, нам надо стекло одно. Нам надо две ткани. <с> И я такое уничтожил здесь только что. Ткани, говорю, мне больше не надо. Ткани у нас из травы делаются. Поэтому давайте, наверное, соберем вот здесь травку. Сколько есть в приоритете. А здесь мы приоритет убавим пока. Пана, а зачем ты так сделал? Стой, стой, стой, зачем они мне здесь вниз-то копают? Зачем они начали вниз копать? Не пойму. Я вроде говорил выровнять, а не вниз копать. Ладно, пусть закапывает обратно. И вот этот уже кто-нибудь разберет, нет? Походу пока не достроят, здесь не разберут. Опять день открытых дверей. Заходи кто хочешь. Они вот так вот встают в дверях. И монстры пробегают и начинают ломать кристалл. Вот здесь, если он пробежит, я там, например, не замечу, у меня этот кристалл сломают, я его даже не увижу. Не увижу, что его ломать будут. Так, я предлагаю все-таки здесь осветить базу, вот эту часть. Мне нужна, наверное, синяя Варда. Могу позволить тебе, так скажем... Чтобы не мешало, поставлю ее куда-нибудь вот сюда. Только я не хочу ее на землю ставить. Поэтому мы здесь сделаем... Опять же, пробегают вот так вот через открытую дверь и эти варды ломают. Поэтому я их огораживаю вот таким макаром, чтобы хотя бы я успел среагировать, пока они тут камень будут ломать. На вот эти косые блоки запрыг... запрыгнуть они не могут. Так...